Стих на книгу пророка Исаия, 61 глава «Радость надежды» «Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня» Исаия, 61 глава, 10 стих «Дух Бога моего на мне» Ибо Господь меня помазал, Чтоб нищим возвестить о дне, В которой снято с них проказа. Послал меня он исцелить сердца в сугубом сокрушении, Темницы узникам открыть и пленным дать. Освобождение, всем весь благую передать, что им Господь благопоспешит, о дне спасенья рассказать и сетующих всех утешить. Что для Сиона есть надежда? За тьмою свет похожих дней, за пеплом славная одежда, за плачем, радостилей, и, и будут они правдой сильные, которых насадил Господь. Они приносят плод обильный, что вражью силу побороть, застроят древние пустыни, украсят лики городов, что в запустении до ныне от дней исчезнувших родов сон чужестранца возвратится, И будут вам стада пасти, и земледельцами трудиться, что виноград для вас растить. «А вы святыми назоветесь, что Богу нашему служить, богатство мира облечетесь, и в славе будете ходить. За посрамление именное даст воздаяние Господь. В земле своей получат вдвое, к ним радость вечная придет, ибо Господь наш любит правду и ненавидит Он грабеж». Поистине им даст награду и не найдет там места ложь. И будет семя их известно среди племен блаженный род. И скажут люди повсеместно, что их благословил Господь. Я буду радоваться в Боге, Возвеселиться в Нем душа. Спасение ризах по дороге. Пойду я в правде, не спеша. Одет в одежду из весона, я как жених увенчан им. И как невеста, что у трона украшен убранством святым, и как земля, что производит породу своему тьмы тем, Бог правду вечную приводит и в славе явится над всем. Аминь.